приветствую вас друзья на связи с вами елена туманова и в сегодняшнем уроке мы поговорим о структуре вашего аккаунта в инстаграме как сделать аккаунт вы уже знаете как зарегистрироваться с компьютера в инстаграме вы уже тоже знаете у вас уже есть открытые аккаунты теперь нужно задуматься о том как его грамотно наполнить итак сегодня мы поговорим о структуре вашего аккаунта в Инстаграме. Итак, вы уже создали свою страничку в Инстаграме. Перед тем как начать его заполнять, вам нужно совершенно точно понимать, что вы хотите от данного аккаунта в каком направлении он у вас будет развиваться, будете ли вы выстраивать свой личный бренд в интернете и развивать его, будет ли это ваш блог, будет ли это ваш магазин, либо какая-то другая торговая площадка, где вы будете продавать ваш товар, ваши инфопродукты, то есть то, где вы можете что-то продавать. Следующий момент, вам нужно четко представлять, кто является вашей целевой аудиторией. Самое важное в определении вашей целевой аудитории это, конечно же, выделить боли и проблемы данной аудитории. Необходимо перед тем, как запускать свой аккаунт, перед тем, как... Начать привлекать свою целевую аудиторию на ваши страницы, вам нужно выписать как минимум 50 болей вашей целевой аудитории, что хотят, чего боятся, почему не решаются и так далее. Нужно сесть, подумать и выписать 50 болей вашей целевой аудитории. Сейчас время абсолютно другого маркетинга, и вам нужно научиться работать с контентом для того, чтобы писать продающие посты. Ваши продающие посты будут продавать только в том случае, если вы будете четко знать, в чем проблема вашей целевой аудитории, и вы, лично вы, сможете решить проблему этих людей. Следующий момент, вы должны тщательно прописать описание вашего аккаунта, выделить и э, акцентировать внимание на то, чем же вы отличаетесь от других людей, которые также что-то продают в Инстаграме. Обратите особое внимание на ваше фото на фото аватара, оно должно быть ярким, вы должны выделяться в сторис. Это яркие элементы одежды, яркие краски, всегда только настоящее фото, ни в коем случае нельзя устанавливать на ваши фото вашего аватара какие-то удаленные предметы, кошечки, собачки, всегда только вы, всегда только в яркой одежде, всегда какими-то яркими элементами и так далее. Вы качественно должны отличаться от, от ваших конкурентов. Необходимо выбрать для себя имя. Опять же, имя должно быть ярким, привлекающим внимание, не просто... Маша Иванова, а что-то акцентирующее на себе внимание. Если, если вы еще неизвестная личность в интернете, то просто ваше имя оно не даст ничего. Вас не будут люди находить, даже если будут вводить ваше имя. Потому что Маша Иванова в Инстаграме огромное количество. Вам нужно подобрать для себя такое имя и, естественно, продвигать его. Ну, допустим доктор веб, мастер фото, либо что-то вот еще такое, чтобы люди, набрав поисковики слово мастер, они также появлялись в их списке. Следующий пункт это фотоконтент. Вы должны использовать только качественные фото, хорошо обработанные. Желательно, чтобы ваши фото были в одном стиле, в одном цвете, как это работает, мы тоже будем на других уроках разбирать. Также на ваших фотографиях вы должны отражать то, о чем мечтают ваша потенциальная целевая аудитория. Это красивый отдых, это театры. Это... Фотографируйтесь там, где бы хотели оказаться ваша потенциальная целевая аудитория. Нельзя постить кошечек, собачек, цитаты, если пост не интересен, Инстаграм его не пропускают. Конечно, есть очень интересные цитаты и они сами по себе привлекают, но на сегодняшний день тема цитат уже просто затерта и просто выложенная цитата из интернета, она не интересна, Инстаграм его просто никому не покажет. Далее пишем качественный контент, цель качественного контента продать какой-то продукт, либо дать людям пользу, либо закрыть какое-то возражение, вот это считается качественным контентом, то есть ваш пост должен решать какую-то проблему вашей целевой аудитории. Необходимо писать интересные истории из жизни. Например, что-то у вас случилось в жизни, пусть это даже будет печальный, печальное какое-то событие, какая-то ваша неудача, но вам нужно написать таким образом, что у вас в жизни вот такое-то случилось, вы переосмыслили, вы долго анализировали такую ситуацию, получили определенный опыт и применили его в своей дальнейшей жизни, и это принесло вам какой-то положительный результат. Если вы пишете посты, то вы обязательно должны писать экспертные посты, то есть обозначить боль, дать решение, что и как сделать. Все очень конкретно, выделить боль вашей целевой аудитории, дать решение этой проблемы и совершенно конкретно написать, что и как человек должен сделать, чтобы решить данную проблему. Очень хорошо работают посты-кейсы, то есть, была какая-то проблема у вашего товарища, вы дали решение, вы рассказали, что и как нужно сделать, человек проблему решил и человек остался доволен. Такие посты очень и очень хорошо продают. Особое внимание сейчас уделяется контент-маркетингу, полезность ваших постов, образность ваших постов пик совершенства в контент-маркетинге, когда вы научитесь писать образами. И, конечно, первый упост у вас, возможно, не так хорошо будет продавать как те посты, которые у вас будут выходить через год после того, как вы начнете практиковаться. И для того, чтобы вам легче было научиться писать яркие, образные, продающие тексты, я вам рекомендую прочитать книгу Джо Витали «Гипнотические рекламные тексты». Удивительная книга и ссылочку вы найдете внизу под уроком. Считайте, тренируйтесь, практикуйтесь и у вас обязательно все получится.